Жалко в поезде бара нету, то я сейчас как... Ты На начался бы, да? Ну, конечно, что ты еще можешь. Ну, вообще-то я много чего. Ха, много чего. Ну, и что же, например... Ну... Я умею тараканов разводить под придосом. Да, уж. Это точно. У тебя это очень хорошо выходит. Сейчас, походу, еще одна остановка. Зайдет, и будет жизнь как шум, ну, там, баба, баба, ба, ба Погнали тогда в магаз какой-нибудь, купим бухлишка. Че? Ты серьезно? Ну, да, а ты... что такого? Да, ты отбитый просто. Ага, есть такое. Ну вот сейчас сюда придут какие-нибудь идиоты. Ну, короче, пошли тогда. Что? Да не нахрен у тебя сдалось. Оооо. Вот ты придурок. Ну ладно, пошли. Да погоди ты, блядь, а, кончик, блядь, нелегальный, я чуть как полуокерню разбил. Шевелись давай, а. а шевелись, это а иду я, а. Фух, тут холодно, конечно. Блин, здесь даже 4 джинни ловят интернет, да даже, блин, 3 джинни ловят, что фигня вообще, а. А что ты хотел, мы в какой-то деревне, а сейчас сраный. Короче, mm -hmm. ладно, пошли найдем твой этот магазин и давай уже в вагон, холодно. Давай, Сейчас, погоди, посмотрим. фонарик включу. Давай. Тим, ну как в жопе у негра. Да вообще, капец, никого главное еще нет. Это, что? не знаю, может, отель какой-нибудь? Кевин, ну куда мы приперлись? Вот что тут может быть похожее на магазин? Ну, я не знаю. Вот смотри, какой-то маленький то ли домик, то ли сарай. пойдем посмотрим. давай, это точно магазин. Ну давай посмотрим. Давай. Давай куда угодно Давай открывай. Опа. да, конечно, это магазин, правда. Ну, ну да, больше похоже на какой-то заброшенный сарай, серьезно. Смотри, зачем там? Это продукты. Опа. Реально продукты стоят. Может он Эй. закрыт магазин? А -а -а -а -а. Ну двери мы закрылись. Стой, а -а -а -а -а. я знаю, он... что. Смотри, тут есть такая. Опа, может кто-то придет? Попробуй еще раз. Окей. Никого. Ну слушай, окей, Страшно. тут потеплее хоть. И это как ща поезд просто уйдет, нам надо быстрее закупаться, ждать. Ну, еще. Давай подождем продавца. Давай. Что-то его нету и нету. Никого нет. Что за фигня там? Может, они закрылись и... Может, давай ну, пойдем посмотрим знаю. снаружи. Снаружи что там вообще? Давай, и может. может Подавец слышал? Чувак, тут жестко. И да, конечно, но ну, очень холодно. Но пойдем, может, непонятно, лес Не, не, не, да давай обратно магазин. Если никого нет, то все, уходим, уходим давай. Да, давай Давай. Давай. Давай. давай. Эй, извините, здесь есть кто-нибудь? Позвони, позвони. Okay. Окей. Вот звоночек этот. Прям, знаешь, прям звоночек громче мы голос. <звы> Стой, ты слышишь? Твою мать! Черт, давай. Бежим! Что с дверью? Ты мать. Открывай, открывай. Примерзла что ли? Давай. Черт, чувак, она не поддается. Погоди, Твою погоди, да, отойди, дай я ее выбью. Давай-давай, выбивай быстрей, ты... ну! Ура, получилось, давай! Ты как, нормально? Вставай, давай, вставай. бежим быстрей, пошли. быстрей, быстрей, Беги, ну! Ты погоди, поглеб... черт. Твою... поезд! Твою... Чувак... Ай, а? чувак... Вот нахрен мы пошли в твой сраный магазин, а? а да тебе с кем не бывает-то, а? Блин. Ты хоть здесь ты можешь вести себя адекватно и культурно? Нет, Кен, ты, ты не... господи? Чё, да ладно? У нас уехал только что поезд, мы платили за этот купе, за этот чёртов... Ну, я куп... же говорю, ну с кем не бывает, ну ты чё, а? Да ни с кем не бывает, понимаешь? Нет, Кен... Рассвабься, братан, ты чё? Чё, ты понимаешь? Мы на какой-то неизвестной станции, тут даже не написано, как название станции. Там какой-то магазин бомжатский. Мы хрен... Мы лес это, лес, понимаешь? Ну да, ты прав, в принципе. Ну я не знаю, что делать, но... Я-то не виноват, что ты меня -то постоянно винишь? Скажи мне. Ага, то есть моя идея была перейти в эту стужу, в магазин забухлом. Ну да. Короче, пофиг, девочка. чувак. Нам либо ждать следующий поезд, либо ждать вызв вызвать подмогу. Телефон -с -с, у тебя? Ну, да, у меня. Посмотри, ну, сколько времени. Здесь на самом деле все очень плохо. Связи вообще нет. Идеально. Все. Круто. Ну, И да. что мы будем делать? Да ничего да. мы не будем делать только морозить свои жопы. Ладно, чувак. Пошли пока в магазин, потому что, что холодно стало. Что ну, если его не закрыли, после нас, конечно же. А, ага, да, вот, дверь открыта, отлично. Конечно, давай, Кевин, заходи, закрываем. Все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Ну, Что делать будем? А, ну, давай сначала разберемся. Я тут вижу лампочку какую-то... Как Опа, вот. Опа, смотри. светлее стало, слушай. Ну, вот так, в принципе, уютно, да? Мне нравится. А тебе... Это жесть, прям. Просрали только что... Короче, да ладно тебе, ну, Джей, ну, давай искать везде плюсы. что ты такой негативный? Плюсов здесь нет. В том, что уехал наш поезд, их вообще нету. Короче, ну, ладно, да. чувак, смотри. Это какой-то mm. магазин, воровать мы, конечно же, не будем. Смотри, сколько продовольствия и... Да, mm -hmm. тут куча бухла, его не бери, понял? Может быть, хотя бы чуть-чуть? Если ты возьмешь хоть чуть-чуть, я тебя выкину на улицу и не пущу. Ай, блин, вот снова ты засвоил, а? Короче, смотри. Mm -hmm. uh, я предлагаю вот что: посидеть погреться, а uh, мы же услышим, когда новый поезд приедет. Или хозяин uh -huh, да. магазин зайдет. Хотя мы будем тут как бомжи сидеть, ну, но... Окей, мы, в принципе, похожи на бомжей. Ладно, особенно ты. Я-то причуп здесь. Стой, смотри, это что там? Это. Кликай, К... какая. Ну, Слушай, ну, меня. Как Слушай, я что-то отсюда не вижу. Слушай, я, конечно, mm -hmm. не знаю. Хорошо ли это, заходить за прилавок, но... Да ладно тебе, господи, никто не видит. Давай, я посмотрю. Ну, давай. Так, а, это прилавок у нас? Ага. Ну, я пошел. Ты смотри на сторожа, будь. Окей. Okay. Так, так, так, так, так. М -м, господи, какая старая книга. Ладно, давай почитаем. А, я не особо понимаю этот почерк, но вроде бы здесь написано «Лучше убирайтесь отсюда». А, я читать что-то как-то разучился, видимо. Правда, никто не знает. Ты куда можешь внять не читать с самого начала. Внятно. Ну хорошо, все. А лучше убирайтесь отсюда. Правда, никто не знает. Блин, не могу понять, что написано, куда идти. Но убирайтесь. Берите все, что хотите из этого магазина. Вам это будет нужнее. Ты что-нибудь понял? Скажи мне, Джей. В смысле? Убираться ну, из магазина? Типа, вам нужно. Что да, ну вы вот Пожалуйста, еще раз, я ни хрена не понял. А лучше убирайтесь отсюда, правда, никто не знает, куда идти. Но убирайтесь, берите все, что хотите из этого магазина, вам это будет нужнее. Чё? О, конечно, чувак. Может, Ладно, с твоей интонацией хоть что-то понял. Смотри, угу. а, нам сказали типа лучше убираться отсюда, но это само собой, я не хочу здесь находиться, но в смысле, да. берите все, что вам нужно и идите. Ну, типа да, да, да. нет, бухло ты брать. Я не предлагаю будет. взять бухло, давай бухло. Ну давай, ну чуть-чуть. Ну, ты, ты голодный? Можешь взять что-нибудь покушать, а вот тут. Не, чувак, брать шутки? я отсюда точно ничего не буду. Смотри, зеленые бутылочки, они нам пригодятся. Более чем уверен. Так. Ну блин. А... Ну, Джей, ну открой. Ну ладно, хорошо. Это была плохая шутка. Ну пусти меня, ну тут холодно. Брррр. Ну, пожалуйста, ну Джейкоб. Ну сколько тебе раз говорить? Ну, ну, ничего не... не знаю. Ну, Джейкоб, ну открой, ну холодно, ну тебе меня не жалко совсем, что ли, если я заболею. Э keyboard, пожалуйста, Джейкоб. Uh, ты, Dorothy, ä, ты заходи, задолбал. Спасибо, дружбан, я знал, что ты хороший человек. Ага. Окей, okay, смотри. Ну, все это не шутки, чувак. Нам говорят убираться в какой-то чертовой старой книге. Что это за хрень? Ммм. Hmm, что, no. не смешно, у меня на нервы действуют. Мне... Знаешь, что действует на нервы? То, что ты вот oh. смотришь на вот эти бутылочки. Просто поклянись, что ты не будешь их брать. Просто не будешь. Ммм. Ладно, хорошо, я клянусь, Всё. хоть раз я не буду пить. Все, окей, от, отлично, стой, вот в книге написано, типа, убирайтесь отсюда, ну, вот, ну, да. уберемся мы отсюда. Я сам здесь не рад находиться, кстати, проверь, что в этом шкафчике. Но, а -а -а. Так, что, что, что, что, за зачем, зачем нам отсюда уходить, вот, чё там? Швейцарский какой-то нож что ли, я не знаю, не, не особо разбираюсь В этих ножах, но Если не ошибаюсь, с таким ножом открывают ну, какие-то бутылки, что ли Консервы знаю, им ли. открывают да, там, там только нож лежал? А, ну, да, вроде бы Я посмотрел везде. давай еще разгляну а... а, да, Смотри, бы тут все. много консервов И в принципе, если В книге сказано, что бери что хочешь, то Ну нам в принципе Пригодится, я думаю, давай возьмем Стоп, че за бред мы несем? Мы же ждем поезда, да, не собирались, не собираемся выживать в этом лесу. А, ну да. Не, ну, слушай, стоп, поезд стоп, может придется через день-два. День-два? Чувак, ну, возможно, я не знаю. Слушай, а... давай по посмотрим, а, что находится вообще на улице, там какой-то отель был, может там есть люди, давай постучимся, может у них помощь, что мы че? как дикари. Ну да, ты прав, давай, лампу, послушаем. я пойду тогда на улицу. Ага, ага. Давай, идешь? Да, иду, иду, пойдем. Ну, я -то... тогда дверь пока закрою, чтобы там хотя бы потеплее было. Кстати, Давай, пойдем. Кстати, заметил, что когда мы зашли туда первый раз, там так ну, прохладновато было. Mm -hmm. Смотри, mm -hmm. это вот что я заметил, да? Это как на том окне, mm -hmm. так и на этих. Тут все шторы занавешены. Может, люди не любят, когда кто в окна? И вообще, кто mm -hmm. может ночью смотреть в окна? Сам не знаю. Ну, да. ну, да, Слушай, как бы тут балкончики, как бы думаю, будет не очень цивилизованно подойти, постучать, это может испугать даже. Людей. Ну, я не знаю, какие варианты у нас еще. Ну, есть. Я думаю, здесь есть где-нибудь вход какой-нибудь. это горит свет, понимаешь? Может горит, но мы за, за шторами не видим. Ну да, в принципе, ты прав. Смотри. Но не факт что Слушай, по-моему, здесь никого нет раз тут вход вот так завален. Ну да, здесь, видимо, давно не чистили. Я да вообще. Я не уверен, что дверь в ту сторону открывается. По-моему, она вообще заклинила. И вообще, знаешь, что Н самое, самое-самое странное? Н Какого черта что? заклинила дверь, когда. когда поезд у нас ушел. Кстати, да, я так это и не понял. Черт, чувак, я не знаю. Я... Может, мы, мы не везущие. Ну, бывает такое, слушай. Как много вопросов и нет ответов. Да. Чувак, блин, ну блин, то что мы а -а -а -а -а. что? Ты слышал? Да, я конечно знаю, что в лесу ходят различные зверушки, но какое животное будет издавать такой звук? Чувак, ты, ты видимо, все клетки мозга отпухал. Пошли, брат. Быстрее, быстрее, мне не, это не, не нравится. Это какой-то. Не-не-не, по-моему. А вдруг С это продавец, и мы не сможем забрать бухор Ты, ты заткнись! Пошли быстрее! Давай, давай, давай, бежим! Ф блин, а сугробает! Как ты так быстро бежишь? Вот мне неудобно. Я, Я не, не пробухал ты... свою голову. Не, чувак. Да хватит тебе уже. какая-то странная хрень. Это все неспроста просто, понимаешь? Да. Да. Ой, извини, и, не нет, тратит нет. батарей. Ну, вот, правильно, молодец Давай, что будем делать? Я не знаю, на самом деле. Ничего, это. Блин. Давай забудем этот звук. Ну мало ли, животное какое-то издало. Ну, птица, как какая-то. Да, птица. животное. Угу. Знаешь что? Такие звуки, только каких-нибудь, я не знаю, там, ну, последний звонок и тому подобное. Ты ну... имел в виду хоррор фильмы. Ну да, я забыл, как они называются. Ничего, все, давай бросим эти мысли. Все. У нас есть вино, пойдем. Ну ладно, все, все, я понял. Я еще чертовски устал, так что... Все, я спать, ага? Слушай, я как бы... Привык засыпать, ну, с бутылочкой хорошего такого итальянского вина. А, ну, че, все как-то медленно. сраную бутылку, иди с ней, в обнику а, всё. Спасибо. Всё, от спасибо. отстань, всё, давай. <звук> <звук> угу. да. э, спокойной ночи. Угу, ты тоже. подкрой кивин что придурок же открой <свят> говорю на улице холодно ты куда пошел ты придурок что там делать а? А? А? что что кивин открой Джейкоб подкрывай. Ну же, быстрей. Кевин, вставай. Свой <сё�> придурок. A... А, пьянь под заборный, вставай, у тебя пять минут есть. C c c -C куда мы торопимся? <сё�> Моя бутылка напустая. Так, а сколько времени? Mm? У тебя телефон c не у меня, я свой забыл в поезде. Короче, мне какая-то хрень снялась. 18.03. Ой, башка болит, подожди, подожди, подожди. Ой, блин, понятно. Сколько Сколько времени? 18.03. Чувак, мы что? До 6 проспали? Как надо встать? Я не знаю, вот я будто у кого страшал. Все нехорошо. Окей, хорошо, так погоди. Чуть темно, тут я лампу включу. Смотри. У короче, какая-то хрень снилась сегодня, типа, я такой проснулся, да, кто-то в дверь стучит, ты, короче, лежишь, спишь, и твоим голосом зовешь, короче, меня. Я дверь открываю, и на этом сон прекращается. Так, что подожди. Ты точно не в работу полки? пауки? Нет, я же не ты. Короче, чувак, блин, слушай, Походу, мы не проснулись, потому что поезда, если проехали, мы услышали по-любому. Ну, ну знаешь, учитывая, что я бахнул великолепное вино, мне кажется, я бы не просто... А, все, заткнись, про вино тоже. А... Иди сюда. Да-да, да. ну что, что опять? Думаю, нам надо проведать обстановку, потому что не знаю, что <звёк> нас ждет. Слушай, я думаю, все-таки, раз написано в книге, что можно взять что угодно, то думаю, давай возьмем парочку консервов. Да, я бы не отказался от перекуса небольшого. А, что будешь брать? Подумаешь? Я, пожалуй, возьму вяленое мясо с той полки. Отлично. Не, я тушеночку. А, окей. А, тушенку? Ладно. Окей. Надо все нам взять, понимаешь? Все, чтобы нам хватило... Хоть... Mm -hmm. Ну, я ну, люблю... Давай. Я люблю вот... Ну, свинину давай возьму. Вот давай все. Давай там одну пасту. Все равно здесь это не пригодится. Возьмем вот это, это, ст это, ст ст это. стой. Ты... Что? Гло... Главное, чтобы у тебя уместилось все. А, ладно. Окей, думаю, пока В что... В это... Хорошо, только без спиртного, понял? А, ну... Ну, бутылочку хотя бы. Нет, чувак. <сёк> ладно, <сёк> возьми бутылочку. Мы выдвигаемся. Есть. Ну ты где там? Давай, выходи. Пойдем, пойдем, ну... Куда пойдем? Надо сначала разобраться, куда идти. Вот смотри, пойдем да, налево, там лес. Впереди этот отель какой-то недостроенный. Я думаю, сейчас надо вообще смотреть, что да где. Думаю, давай сначала к станции пойдем, что ли. Да, я согласен с тобой. Пойдем. Я бы не сказал, что это трезвый как Стехушка. Ну ладно, пошли. Ну, знаешь, это лучше, чем ничего, наверное. Не знаю. Давай посмотрим, что интересного на платформе у нас. Ну, слушай, Олежка будешь? Нет. Я там в магазине орешки нашел. очень упустить стол. Хорошо, mm -hmm. хорошо. Смотри, э -э mm -hmm. я вижу вот, так, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Смотри, вчера mm -hmm. здесь лежал гравий. То есть он сейчас mm -hmm. там лежит, но он заснеженный. Это значит, что поезда здесь вообще не ходили. Mm -hmm. Ты думаешь? Ну, да, потому что когда поезд идет, то весь mm -hmm. снег как бы <laughs> ветром уносит, не? Логично? Ну, может быть. Не, больше орешки точно, нет? Нет, не буду. Потом. Ну ладно. Okay. А потом уже не будет, ну ладно. Э, ну значит, поезда здесь не ходят. Это факт, да, я так понимаю? Не знаю я. Че ты у меня спрашиваешь тех вещей, которые я не знаю. Короче, я думаю, нам надо. У тебя это на айфоне iPhone... есть же приложение Компас? И вообще, сколько там зарядки, посмотри? Зарядки у меня осталось 32% А по поводу компаса есть, а зачем он тебе? Нам придется посмотреть, какое направление вон там вот Так, если солнце у нас слева а, Подожди, подожди, подожди mm. У нас компасе стрелка показывает вот туда Окей, okay. это север, если что Так вот, смотри, да. если солнце слева То если мы пойдем mm -hmm. туда, солнце должно быть справа, по идее И мы вернемся обратно, окей okay. Слушай, может реально сходить посмотреть, что там дальше в этом лесу Может там избушка какая-нибудь какая стоит на курьих ножках Хуйню несу. Mm -hmm. Ну, как-то не особо я хочу, знаешь А что нам еще делать, у нас выбора нет. Mm -hmm. Ну, хотя, да, ты прав mm -hmm. Ну, ладно, пойдем mm -hmm. Mm -hmm. Давай, пошли только аккуратно. А, вас... О, слушай, слушай. <связь> а что? может, ты пойдешь, и я останусь здесь? Ага. Сопьешься. <связь> Нет, ты Просто... идешь со мной, все понял. Просто здесь никого, <связь> там столько бутылок вина, ну. <связь> Блин а. Чё? Ну почему я опять должен идти за тобой? Потому что ты бухой в говно. Упадешь куда-нибудь и, куда и замерзнешь. <связь> Неправда. Mm -mm. Ладно, иди, давай, Фу, иди. Из артов, не. Это не вонь, это запах вина. Mm -hmm. Mm -hmm. Это запах ты в желудок говно ешь по утрам. Блин. Слушай, ну когда мы уже придем, слушай, а давай сделаем привал. Mm? Mm -hmm. Лучше иди за мной. Чувак, да если блин, мы сделаем нет, привал, да. то мы замерзнем, к чертям. Тем более у нас нет инструментов всяких для... У меня есть вино. Что у тебя есть? Вин. А -а консервы у меня есть. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Ну, да. я не знаю. Блин, чувак, мы все... идем на север. О! О! Смотри. Наконец-то! Слушай, Алла. Ну, это Фин... дома. Это хорошо. Но Фин... Где люди? Слушай, может, в этих домах есть люди? Mm, давай посмотрим. Давай. Давай с этого начнем, Давай постучимся и попросимся, не знаю, что ли. Ну, давай, давай. Стоп, стоп, стоп. Окна. Смотри, окна тоже занавешены, как и везде. что то это как-то подозрительно. Mm, да. Да. Ну, mm. давай стучи. Нет, давай ты стучи. Давай на сейфа. Ладно. ладно, сам постучи, отойди. Давай. А, ладно, давай я скажу что нибудь Эй, нам нужна помощь, мы потерялись немножечко. Можно, пожалуйста, нам в дом зайти там? Просто холодно, чертовски. Думаю, эти фразы не вызывают доверия, я просто не умею с людьми разговаривать. А... Слушай, ну давай еще раз постучу. Блин. Опа. Чувак, я просто столкнул дверь, она открылась. Ну давай теперь ты вперед. Ты больше. же у нас смел, я жалкаш. Давай, давай, давай, давай, давай. Ну, пог... угу. как... Ты не пугай а... меня, придурок. Закрой давай, дверь. Холодно да. Слушай, тут как-то странно все очень. Ты да чё странного? Нормально здесь, вообще круто. Так. Нет. Ну, во-первых, нужно сделать занавесочки. Мы поднимем. Тут мы тоже их поднимем. А, чувак, закрой, пожалуйста, занавески. Что-то... Ты... Ну, хрен знает, потому что... Здесь кто-нибудь есть? Бум! ладно, ты ладно. Не не Стоп, смотри. Книга. Ну-ка, почитай, что там. Mm -hmm. Такая же Хреново... книга. Хреново вот да хреново тут очень хреново, пора валить куда-нибудь. Куда не знаю, но куда-нибудь нужно. Всё. А, чего? Ну, вот так. Ну и бред. Окей, ладно, пошли. Куда-нибудь валить. Чш куда они все идут? Из магазина. Я не знаю, шли. На самом деле. Из. Э в том доме тоже не было людей. Ну да. Слушай, может быть тут в этом доме вообще никого нет? Может он заброшенный. И вообще, смотри, какие тут двери это что тут какие-то царапины не знаю честно словом наверно я не, даже не хочу об этом думать на самом деле давай просто смотри посмотрим О, кровать окей давай дальше пойдем что тут. давай Ой, не не, -не нафиг там балкон не чувак ну... давай найдем Шур, кровать моя а, ну ладно, погоди. ладно надо сначала смотреться Все, смотри mm -hmm. там как-то темно погоди дай я фонарик включу давай ну давай включайся О, О смотри mm. О, тут uh -uh Какие-то кровати из сена Или что это Ну, я помню, когда я к бабушке на каникулы ездил Там было то же самое угу. mm. Чувак, ну не смешно же Какая-то хрень творится <свот> Так а Что в этих шкафчиках, не знаешь? Я на самом деле mm. не очень люблю лазить по шкафам, но, блин, у нас нет выбора. Да ладно, может там вино я посмотрю. <сас> а, э -э -э -э вино, вино. Какое вино? Так, тут у нас все пусто. А тут у нас, блин, все пусто. Короче, все пусто. <звук> Твою мать. Ты слышал? Да, что это? Может, может это какой-нибудь полетел? Может это сквозняк? Насрать, пошли. Ну... Ладно. Так. Давай. Давай пошли и найдем какие-нибудь другие дома. Может быть, там как раз таки есть люди. Потому что... Смотри, я эту дверь не открывал. О, а это смотри, балкон уже больше сильный. Ну да. Ну, пошли тогда дальше. Дверь закрой. Мало ли вернемся. Давай, давай, давай, пойдем. А, черт да, По где, на улице, чё, конечно. Давай, проверим. Смотри, там а конечно... какой-то дом еще? Давай вот тот проверим. А... Чё то он какой-то маленький, на самом деле. Ты уверен? Ну да, какой-то маленький, mm. но... О, смотри. Смотри, что тут есть. Звонок. Какой... А... Okay. Так, ну... Но... Смотри, опять подцарапанная дверь. Может, давай позвоним? Мне... Походу, вс... Что-то а. слишком громко. Давай как-то потише, чтобы нас не увидели. Ну, Мы не похожи на воров. Ну, знаешь, как-то неохота связываться с людьми, которые здесь живут, учитывая, что здесь вот такие вот двери. Не, ну смотри, тут какие-то царапины, тут четыре когти каких-то. Может, медведи тут живут? И... Ой, давай вот без этих ну, каких-то Как э, ты объяснишь то, что внутри того дома стояла точно такая же дверь с такими же когтями? Ладно, ну, засрать пошли. Может быть, тут тоже открыто. Может быть, может быть. Давай! Вперед! Вперед, вперед! Да я могу. Кста... А... Я на самом деле, пока ты не видел, выпил бутылочку вина. Да. Тут какие-то двери странные. Ну-ка, смотри. Тут две двери, и просто это выход на веранду. Странно. Стой, подойди. Смотри, смотри, смотри. вот же здесь есть ход. Смотри, вот, смотри, тут окно что? тоже занавешено. Ну-ка, пошли. Нет, я... Смотри, стой, вот же, комната. Я вижу. Смотри, прочитай, что здесь написано. Mm -hmm. Я подожду. А Отойди. Ну-ка. Ой, говорила мне, мама, учись. Ну, ладно. А если ты это читаешь, то лучше вали отсюда. Тут какая-то херня творится. Особенно ночью. Не советовал бы по ночам тут гулять. Жестко тут вали отсюда. Ты что-нибудь понял? А -а -а, ну то, что нам говорят, вали отсюда. Прямо в, в любой книге, это что-то как-то Ну не очень. Ну, да. Недоброжелательный. Кстати, смотри, тут есть печка, если при надобности можем ее разжечь. <advising> а -ам -ам -ам -ам -на у нас нету дров и тому подобное. В принципе, можно поискать. Смотри, что здесь лежит? О, стоп. Почему тут везде занавески? Глянь пока что шкафчик, я посмотрю еще что-нибудь. Давай. <звук> Че там? Знаешь что? М? Древесина! Чего? Есть В ящике? Древесина. Да. Прикинь. Эм, зачем? Ой. Вот. Зачем хранить древесину в ящике? Давай пока вот я вот сюда положу вот. А, ладно, Опа. давай положи пока. Пофиг, пошли, пошли. Нам нужно найти людей. Ну, пойдем, пусть пока лежит там она. А, окей. Чувак, это как-то очень странно. Ну не ну, может да. быть такого, что вот поселок и людей нету. Вот давай вот этот дом проверим. Давай. Он может быть... на самом деле побольше. А, Или ты про левый? Нет, давай ладно. сюда, это побольше. Ну, давай побольше. какая-то. Смотри, тут тоже окна занавешанные. Это что-то какая-то хрень. Знаешь, я уже как бы хочу побыстрее лечь давай, и просто я... спать. Твою налево. Да хватит, звонить. Джейкоб! Хватит! Открой! А, Дверь сама Ой. открылась! Твою мать. А, это нормально вообще? Чувак, давай пошли. А Что-то мне не очень хочется. М давай одну... ты первый. Блин, смотри. Смотри, mm, закрой. Не, давай, обратно Видишь, давай, давай, стой, стой, Смотри, что? Что -что? Там стоит кресло, как в ужастиках. Кресло? Такое кресло-качалка. Nee, не, не, не, я обратно, я обратно. Пойдем, пойдем. Ничего не -не. Не... Давай проверим другой дом. Может быть, вот хотя бы, туда, здесь... ну, хотя бы здесь есть люди. Ой, ну зачем же? Я вообще с тобой пошел, спал на вокзале и все. Черт, Ладно, давай заходим. Да не можешь же ну... быть такого. Что тут никого, что ли? Да быть такого не может. О, я не удивлюсь, если эта дверь тоже открыта. Ну, конечно. Да. Смотри, тут... Заходи, тут вроде нормально. Закрывай дверь. Но... Холодно. Смотри, тут есть свечка. У тебя есть зажигалка какая-нибудь или типа того? Нет, хотя сейчас подожди поищу а да нашел смотри ну-ка оба Отлично, хотя бы свет есть смотри ну да кто-то оставил цилиндр и какое-то пальто мне кажется или такой был у пушкина что ну ладно это не важно. открывай двери давай ну давай эти звуки старые двери меня так пугают Чувак, смотри, тут стоит телевизор, диван, снова свечка, зажги, пожалуйста. Давай. И книга. Окей. Да будет свет, сказал электрик. Ну ладно. Смотри, тут книга, прочитай, что здесь написано. Так, слушай, я уже скоро стану твоим личным каким-то не знаю. Ты читай Ай, ладно. Можно я не буду читать? Что там написано? Ну, короче. Хуй! Классно. Нет, я серьезно, там написано хуй. Нет, ты посмотри, там написано хуй! Ну-ка, отойди. Смотри. А, окей. Хорошо. Видимо, тут очень доброжелательные люди раз Слушай, О, а. еще тетрадка, дай. Ну, человек Так. А, присяду, чтобы не тянуться Но ничего тут интересного нету Окей mm -mm. okay. Чё у них все эти тетрадки? Почему нельзя просто записку написать? Нет какой-то тетрадки Да ты посмотри, какие у них телевизоры были Ты уверен, что у них Чувак, должно быть Такие телевизоры mm. были где-то лет 50 назад? Ну да, скорее всего mm. uh. Uh. Uh, Ты посмотри, это магнитофон какого-то. вообще какой-то, я не знаю, ретро. Ты понимаешь, и в чем прикол? Они пишут все перьями. Может, это вообще старое деревья. Понимаешь? Слушай, может, это звучит бредово, но... Может быть, мы какой-то вернулись в старую эпоху? Ты точно не пил вина? Ну Нет, это просто предположение. Понимаешь, даже, несмотря на то, что я выпил, я не несу такую химию, как ты. Понимаешь, Заткнись. Ой, фо... Ну ладно, давай тогда Пока что оставим дом прогреваться Мало ли вернемся сюда И посмотрим остальной Там остался еще один дом Ты уверен? Ну посмотри Ну, ну Джейкоб ну, <сх> Нам здесь надо убедиться, кровать, что здесь... Здесь Давай, давай Чувак, становится темнее и темнее Угу. Погодка, конечно, не самый сок, но ну, ладно. О, я уже представляю, как лягу в теплую кровать. М -м Ой, какая погода хорошая. Ты так и будешь ходить и звонить как почтальон? Может быть, ты все-таки откроешь? Же... А ну, чувак, К -к смотри, Это вообще, вообще какой то заброшенный. Знаешь, может, может, ну нахрен его. А? Да, я я согласен, пойдем. Стой, угу. не погоди. Пока. Стой. Ладно, ладно, О. пойдем. Ну, ты хочешь пойти туда? Эм... Ну не особо, знаешь, как бы. Ладно, пойдем. Давай. А, тут темно, думаю, надо включить фонарик, не? Но, знаешь, если у тебя он есть, то. Это Будь добр включить фонарь, и так тут темно, блин. Смотри. Спасибо. Давай изучим сначала первый этаж. Может быть тут что-то есть. О! Что тут, тут Но... куча сундуков старых, посмотри, что. Такие сундуки были у моей прабабушки, наверное. Ну как ты думаешь, конечно же, он пустой Ну естественно. Смотри, ну, да. тут стоит какой-то верстак. Но нам же он не нужен, правильно? Нет, не нужен, пошли. Ну да, пойдем. Смотри, тут какая то еще двери. О, сундучок. Это мой Ты любишь кушать кости? Здесь есть какие-то обгуданы, то ли они человеческие, то ли... Смотри, вот. Вот. Вот положи врата, пожалуйста. Ну вот. Нет, я возьму с собой. У меня пес есть. Я его буду кормить. Давай я открою опять сундучок. Я люблю сундуки. Ну, пустой. Ч ⁇ тут все в паутине? Фу! фу Что? Господи! Ой! В Что этом я? ящике какое-то гнилое мясо. Ой, фу! Закрой дверь. Фу! А -а -а. Воняет, пошли. и там еще черви в этом... Чё пошли отсюда? Что Ой, там ну делать ну мясо? А, может это... Холод... Нет, ну... а, может это холодильник какой-нибудь, а? Фу, знаешь, такой запах... меня до сих... О, о, я... нормально, все хорошо. Такое ощущение, что хочется вырвать. <свист> <свист> О, нормально. Я в порядке. Сухи. Давай. Заткнись. А? ты слышишь? Твою мать, пошли. Пошли, Витис. Твою мать. Беги, беги, беги. Ну, нахрен. Подожди. Закрывай быстро. Пошли, давай, давай, давай. давай. Ну, я говорил тебе, что нужно идти спать. Ты в Дубай, нормальном в доме. Быстро, быстро, быстро. Дубай, свет. <строк> Чувак. свет. Быстро. Чувак. <строк> Пошли сюда? Нет, я, конечно, люблю приключения на свою задницу, но такие точно нет. Гаси свет. сразу темно стало ты где а вот я тут я тут Погоди, да я фонарик включу. давай если он еще нормальный так Слушай, ну еще за хрень там было ты слышал какой-то ш... когда знаешь типа когда пес скребется как-то вот так вот по полу ну, да, твой... Да, твой да, чоп, да, да, да да да да да да да да да да да да да да Чувак, я думаю, мне уже кажется. А, оказывается, ты тоже это слышал? Блин, нет. Чего там делает запах такой, знаешь, труп пятина какой-то. Да, вот я залез? говорю. Да, да. ничего давай не надо. Ну. Но... Сейчас нужно трезвость ума, чувак. Я не знаю, что за хрень. А, ладно, ладно. А, Че делать будем? Не знаю даже. А, блин. Может поспим. Mm -hmm. Твою налево, так. Фу, мама, господи. Может, mm -hmm. чук. Mm -hmm. Садкись. Mm -hmm. Может, это хозяин пришел. Знаешь, мне кажется, он бы не стал встречаться. Mm -hmm. Твою налево, так. У меня есть одна идея. Какая? Давай затаимся, будем сидеть тихо. Да ну. Нет, давай. Чувак. А... Чувак. Нахрена он ходит вокруг дома и стучит? Я не знаю. Твою, налево. Так, не... Нади, я я я я я я я Да заткнись я уже. Чувак, что да. за хрень? Ты думаешь, что за хрень? Ну, чувак, блин, может выйдем, скажем, типа, нахрена ты стучишь? Нет, давай посидим, ма. Прочитай, что здесь написано. Твою, да, ч ⁇ ты говорил? Да, да, хорошая шутка. Я, конечно, пью, но... Что ты такой веселый? Э... Ты, ты видел, у меня рот был закрыт. Че... Ладно, это... хорошо. Я клянусь. Это, это вообще нормально? Че, че, че происходит За... вообще? Ты можешь потише говорить? наш сущий на небесах царство да не не не твое то будет твое, воли твоей на земле как на небе хлеб наш насущий дай нам насидеть прости нам долги наши как и мы прощаем должное и не веди нас в искушение а избавь нас лукавого. имя твое царство и силы по славы и веки аминь бисмилер хонрох и мне легче Позволь людям называть Бога Отцом. может только сам Бог. Ударовала, докладывала, не сделала, пусть он не может. Боже, что это, кто-то